Как же запланировать свой рост в сетевом маркетинге? Огромное количество людей работает вот как-то по-своему. Вот как умею, так и работаю. Строить не умею, но люблю. То есть они кого-то там подключают, получают какие-то комиссионные то с продаж продукта, то с регистрации человека, то с чего-то там еще. Называют они свою деятельность сетевым маркетингом, а по факту у них немножко в багажнике продукта. И, вы знаете, говорить о том, что эти люди когда-то вырастут, ну, такие вечные сетевики, вот, которых вот, больше можно назвать такими сетевыми занудами, которые реально ничего не добились в этом бизнесе, но при этом его искренне любят, такие тоже есть. И я не хотел бы, чтобы мы с вами планировали бизнес привести к этому. Я бы порекомендовал вам планировать свой рост, потому что, когда вы планируете свой рост, он будет измеряем. Итак, если вы в этом бизнесе давно, но у вас нет людей, которые делают оборот, или с которыми вы можете создавать оборот, ну, я имею в виду тех, кто двигается, строит сеть и так далее, это говорит о том, что вы сеть не строили, или строили, но как-то коряво, вот, либо в корявой компании. То есть надо просто ну, трезво оценить, что то, что вы делали, оно как-то вообще вот куда-то ее это смыло или не считается. То есть очень важна ну, как бы сегодняшняя стартовая позиция. Мы с вами оцениваем свой бизнес по двум показателям. Оборот – чек. Безусловно, некоторые считают рост сетевого маркетинга, значит, это значит поза лотоса, звук мяу там, или стояние на этих гвоздях ну то есть на самом деле можно придумать все что угодно но как бы рост в маркетинге планируется не э, тем как вы говорите не тем сколько презентаций вы проводите а тем какой у вас доход количество людей в команде и в принципе товарооборот поэтому исходя из этого мы будем планировать свою деятельность что измеряемые показатели эти все остальное это факультатив это ваша развлекуха это то что вы называете личностным ростом если некоторые это э, так это могут назвать а мы сегодня будем говорить о бизнесе. Итак, свой личный рост можно планировать подключением новых людей. То есть, если вы новичок, особенно, ну, не надо ставить э, надежды на тех людей, которых э, у вас там подписаны клиенты, потому что они могут и не начать работать, у них есть такое право. А вот подключить какое-то количество людей э, для того, чтобы закрыть квалификацию какую-то первичную, базовую, да. Это важно. Это важно для того, чтобы вы могли, э, во-первых, имели навык это сделать, знали, как делать первичный товарооборот, чтобы рассказывать об этом как, э, ну, своим людям, как вы это сделали и что им делать. Поэтому подключение людей, оно зависит от того, сколько вы назначили встреч, сколько было звонков, сколько было угощений продукта, сколько было э, общих презентаций, сколько на этих всех мероприятиях было людей. Собственно говоря, количество определяет, результат по подключенным вами людям. Если есть ситуация, что у вас слишком много презентаций, очень маленькая конверсия, то есть почти никто не подключается, это говорит о том, что вы не научились проводить встречу так, чтобы вас слышали. Вам нужно поработать с теми людьми в паре, в связке, кто вас научит. То есть не упустите этот шанс. Итак, следующий момент. Вы ставите себе задачу выйти на квалификацию, поэтому назначайте встреч больше, чем вы назначали ранее. То есть, если у вас была там раньше одна встреча, постарайтесь сделать там 4-5 ежедневно. То есть, если мы говорим о планируемом росте, то какие-то диалоги, какие-то переписки, их должно быть больше. Соответственно, количество подключений новых людей должно быть больше, чем вы делали раньше. То есть, например, раньше вы могли там одного человека в неделю зарегистрировать, а сейчас попробуйте сделать 10. Безусловно, для вас, может быть, это квест, да, непривычно, ну, а как вы хотели расти в этом бизнесе? То есть, если мы говорим о том, чтобы вырасти, то нужно просто взлететь, тогда нужно делать быстро много действий, чтобы у вас пошла нормально расти структура. А не так, чтобы вы подключили одного человека, он, может быть, выстрелил. Второго он, может быть, выстрелил. Прошло 10 лет, а вы все надеетесь на то, что к вашей структуре появятся какие-то сильные люди, которые, знаете, чем ты занимаешься? Я директор производства. Что ты производишь? Энергетические напитки. Ну вот примерно такие люди будут в команде, которые через 10 лет вам будут говорить, что ну, как бы я не бизнес строить пришел, я пользовался продуктом 10 лет подряд. То есть, ну давайте так. Мы взлетаем, значит, мы делаем бизнес. С помощью показателей. Второй момент это на ваши люди, то есть люди, которые у вас в команде. Понятно, что есть кто-то, уже делающий какие-то обороты в идеале с кем-то из своих спонсоров, вы встречаетесь и обсуждаете, вот это что делать, такой оборот, этот вот. И вот сколько людей у вас активных, вы с ними встречаетесь с каждым, то есть на этот потребуется неделя, какой ты хочешь сделать оборот, какой ты хочешь сделать результат. Бывает так, что вы ему можете порекомендовать. Вот у тебя был оборот там давай сделаем в два раза больше. И человек говорит, ну, там, не могу, или там, не хочу, или вообще не хочу работать. Такое тоже бывает, и э, в этот момент вы хотя бы оцениваете ситуацию, на что можно надеяться. То есть на случайность, что у человека что-то произойдет случайно, или он хочет, и вы можете ему помочь. И когда вы встречаетесь со своими людьми, вы можете планировать свой... Оборот, естественным путем, который будет делаться, и вы знать, будете кому помогать за этих людей. Потому что, когда вы помогаете конкретным людям, которые хотят сделать результат, вам проще в них вкладываться, потому что они ждут вашей помощи, им нужны ваши навыки, им нужна ваша поддержка. Это гораздо эффективнее, чем те люди, которые говорят, «Я хочу научиться подключать лидеров, сильных людей в команду, только не знаю как». Понимаете? то есть это вот вилами на воде писано. То есть я считаю, что это, ну, вот из категории близко к невозможному. То есть все маркетинг делается с конкретными людьми, которые хотят вырасти. И ваша задача, как наставника, туда вложиться своими усилиями. Итак, безусловно, если вы встречаетесь с человеком и говорите, ты должен сделать вот это. Я сразу вспоминаю, у меня парочка есть такая в команде. Значит, он анестезиолог а она хирург. Я представляю, значит, сказать им, вот вы должны сделать вот это. То есть я понимаю, что они меня сначала чем-нибудь уколят, а потом вскроют. Ну, то есть люди пришли за все маркетинг за свободой. Почему мы должны с вами диктовать? Что они должны в этом бизнесе делать? Если человек хочет вырасти, вам нужно с ним поговорить исходя из его целей, исходя из того, что вы хотите для его целей помочь ему. Если он не хочет вырасти, то он вам ничего не должен, даже не должен вас слушать. Независимо, он может это делать, но это, не знаете, структура, это не рабы на плантации, это люди, которые принимают решение расти или не расти, двигаться сейчас или не двигаться. И поэтому, исходя из, из того, что они приняли решение расти, вы им уже помогаете вырасти ну, с той скоростью, с которой им нужно, а не с той скоростью, ну, с которой вы хотите им навязать, потому что, может быть, у них какой-то другой ритм жизни, да? какие-то другие сейчас интересы. Поэтому старайтесь попадать в интересы людей и помогать им развивать бизнес, вот именно общаясь вместе с вами. Итак, проводя встречи с человеком, вот очень важно, чтобы вы могли планировать деятельность, с ним количество встреч. Потому что у каждого из ваших людей будет своя конверсия. Скорее всего, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но важнейший момент в том, что у вас не всегда конверсия будет лучше. И иногда конверсия ваша будет хуже, чем у них. И вы им о своей конверсии говорите, и вы им даете понять, что они лучше вас. Это тоже важный момент. Потому что когда люди понимают, что вы во всем превосходите, они понимают, что вас не повторите вот как бы... Все, тоска зеленая, бизнес не состоялся. А когда у вас не очень получается идеально, вот они понимают, что у них тоже не очень идеально. Значит, все в порядке, делаем действия и растем. Поэтому свой бизнес нужно планировать первое личными подписаниями. То есть количеством людей, которых вы приведете. Из учета того, что часть людей отвалится ну, как бы в системе, ну, можно сохранить э, 20-40% людей, да, кто будет двигаться. Да. Из потребителей можно сохранить до 70%. Это уже зависит, конечно, э, ну, от факторов именно сохранения и, и присутствуют ли такие вещи. И второй момент – это планировать бизнес со своими людьми. Как сделать так чтобы ваши люди увидели как вырасти и увидели в вас поддержку как это можно сделать вот если вам понравилось мое видео я думаю что вы можете под э, моим видео найти возможность выйти со мной на контакт в э, социальных сетях э, поставьте мне обязательно лайк э, подпишитесь на мой канал я с удовольствием с вами поделюсь о том как правильно преподносить этот бизнес, как правильно рассказывать о деловых возможностях. И, кстати, мое следующее будет видео о том, как правильно рассказывать людям о том, как устроен сетевой маркетинг, как в нем зарабатываются деньги, как выстроить пассивный доход, как в этой теме стать большим лидером и создать себе будущее. Смотрите видео на моем канале. До следующих встреч. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.